Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел процессор i7 640m. Недаром здесь рядом лежит ноутбук тошиба H661EM. То есть мы будем менять Core i5 460M на Core i7 данный процессор как понимаете уже не выпускается поэтому пришел с разбора другого ноутбука продавец дает гарантию один год посмотрим что пришло заменим core i5 на core i7 Итак, вот пришло в таком варианте Ну, помимо стандартного желтого пакета чтобы его уже не доставать внутри находится блистер в котором находится во-первых термопаста китайская ну и сам процессор то есть вот я уж не буду доставать то есть достану тогда когда будем непосредственно менять процессор так ну и давайте приступим к делу заменим процессор заодно почистим воздухоотводящую систему систему охлаждения данного ноутбука причем из сателлита h660 1EM данный ноутбук превратится в Cosima F60-140 Так перед заменой процессора i5-460M который стоит в настоящее время в Toshiba a 661 1 em на новый процессор i7-640M то есть проведем толстые известных программ как KPU-Z ну, здесь показано о процессоре информация на настоящий момент кэш материнская э -э -э, плата память дальше два слота памяти в дуал режиме память одна и та же замена есть на моем канале Так, графический встроенный в процессор ну и графическая карта дискретная которая установлена при переходе на энергоресурсное приложение включается так, ну и проведем бенч для определения э, производительности процессора как в многопоточном режиме, так и в одиночном и получили вот такие данные так при переходе с одного процессора i5-460 на i7-640N стало возможным благодаря вот этому сокету ну и разъемы RPGA, то есть здесь разъем так называемый процессор с ножками который достается и заменяется если было бы буква вместо P и буква B то процессор припаян непосредственно к плате и без специального паяльной машины то есть вы его не достанете поэтому замена возможна но только если у вас есть эта паяльная машина либо в сервисном центре платить денежки для установки нового процессора так ну и давайте быстро пробежимся по второму известному экстрема, ну и посмотрим что себя в данном варианте представляет из себя настоящий процессор который установлен по умолчанию Так, ну и также давайте пробежимся по тестам. Тоже они были проведены, когда машина была не загружена, ну и получены следующие результаты. Так, ну вот мы посмотрели, ну и чуть позже посмотрим результаты на процессоре I7640. Перед принятием решения о модернизации процессора лучше всего сходить на CPU Upgrade, найти ваш процессор. Ну и посмотреть спецификацию. Ну и также здесь представлены процессоры которые позволяют в этой линейке модернизировать ваш ноутбук ну и в моем случае то есть у нас стоит процессор Core A5 460M ну и лучший вариант замены это крайний i7 на 640M характеристики у них совпадают, хотя если посмотреть как то здесь стояло 25 ват dp здесь 35 но чуть позже я скажу почему именно взял этот ну и как видим то здесь вот написано что были различные тесты но ну и усредненное значение то есть превышает исходный процессор на практически на 13 процентов чуть выше хотя в других тестах если посмотреть ну минимальное значение 9 максимальное 23 Поэтому и меняется Core i5 460m на Core i7 640 m Ну и почему было принято решение на сателлите H161M менять Core i5 на Core i7? тем что нашел я второй ноутбук в категории Cosmeo F60 140. ну и посмотрел характеристики практически они совпадают как по памяти как по дискретной видеокарте так и по другим характеристикам единственное отличие только здесь в экране здесь 16 дюймов здесь 16.6 дюймов ну и здесь дополнительно стоит blu привод и стоит tv-тюнер хотя изначально в этот ноутбук хотели тоже ставился tv-тюнер ну а все остальное то есть, практически одинаково что у copylite что у cosmeo а ну еще одно отличие это поддерживаем гигабитную сеть так ну а все остальное идентично даже эти вентиляторы и система охлаждения идентично ну, то есть вот так вот можно получить из сателлайта H660 Cosmeo r 60140 так, ну давайте разбирать данный ноутбук. То есть понятно лица нам часть инструментов. Так, ну и первым делом, что мы делаем, переворачиваем. Так, достаем аккумулятор. Так, на всякий случай нажимаем кнопку Power, чтобы убралось все то электричество которая накопилась ну и освобождаемся от винтов жесткого диска и нам нужно попасть сюда то есть здесь находится процессор так, для этого берем отвертку и приступаем все мы открутили так теперь достаем клавиатуру так ну и отсоединяем шлейфы клавиатуры кстати, пада. Так, еще два винта. Так, ну и достаем переднюю крышку. Так, мы вот достали. Так, дальше достаем Wi-Fi антенну. Так, сейчас мы это все почистим, в том числе и вентилятор. Ну и потом обратно будем собирать. Так, ну и давайте вскрывать. То есть здесь вот написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть в таком порядке и вскрываем. начало не до конца Так, ну мы все почистили, давайте вставлять обратно новый процессор. Ну, и мажем пасту. Так пасту мажет каждый сам по себе. То есть доказано, что без разницы каплей, пятью каплями, размазывать и так далее. Ну и давайте посмотрим в программке КПУЗ новое оборудование. То есть вот мы заменили процессор, поставили на i7 M640. Ну и как видим, он благополучно здесь работает. Характеристики практически те же самые, за исключением того, что Core i7. Ну и частота начинается с 2,8 ГГц до 3,4 Г. Здесь все наглядно можно посмотреть и увидеть. Дальше кэш увеличился третьего уровня. Вместо 3 стало 4, что тоже положительно. То есть, ну, материнская плата не изменилась. Память осталась та же в доллар режиме которые мы меняли есть на моем канале, то есть слота те же самые, Transdent. Графический здесь тоже на процессоре есть встроенная графика, есть, ничего не поменялось. Так, ну и результаты улучшения, то есть можно сопоставить с тем, что показывал i5 460m в этом же тесте. Давайте посмотрим на новую конфигурацию компьютера также в AIDA 6.4. Ну и видим общую информацию. Ну здесь нам только нужно именно информацию о замене процессора. Дальше можно посмотреть разгон. То есть на 23%. Можно разогнать данный процессор так портативность здесь главное посмотреть что можно поставить в эту в этот разъем какой процессор на смену i5 460 м ну то есть я одного семейства поставил только отличие не i5, а i7 вот этого семейства то есть можно еще вот это семейство поставить но не факт что заведется так дальше датчики температурные ну и непосредственно оборудование то есть процессор Загрузка ядер. Дальше, что он себе представляет и что может. То есть это можно сопоставить с другими видео, где я модернизировал данный ноутбук. Системная плата, память. Дальше две планки установлены, те же самые, чипсет, поддерживает какую память, ну здесь осталось без изменений, ничего нового, то же самое BIOS и данный вариант, так, ну и давайте быстренько пробежимся по тестам, которые я провел специально на холостом режиме, то есть когда компьютер отдыхал что и было сделано в предыдущем варианте когда был i5 ну, по памяти может быть и нет каких-то кардинальных изменений, хотя не факт так ну и вот самое главное при изменении процессора то есть мы перешли на новый уровень то есть по разным критериям по процессорам в одном случае мы передвинулись на 120 мест вперед то есть мы ну видим что мы приблизились вот к этому процессу раньше были от него далеко И в каком-то месте мы даже его и обвиняем. Так, ну модернизации я доволен особенно видеоредактирование несмотря на то что можно было здесь поставить другой процессор но не факт что он заведется поэтому всем удачных модернизаций всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания